Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я хотел бы на своем канале открыть рубрику, точнее, скорее всего, плейлист, который будет называться «Стихи». Я буду зачитывать на камеру стихотворения, свои стихотворения, которые по тем или иным причинам не вошли в состав песенных текстов. Вот одно из таких стихотворений, называется «Жизнь». Больше нас ничего и не ждет. Мы достигли пределов высот. Заколдованный чертов круг Нарисуем с тобой, мой друг. День за днем, а за годом год Шли мы вместе, раскрывший рот, Наблюдая на всех свысока И рисую сами себя. Или холст почернел от обмана, Или кисть ускользнула из рук, Или ветер сорвал все стоп-краны, не сказав даже слова, а вдруг нам однажды удастся очнуться И расправить крылья вовсю, вырвать жало из сердца, как будто, вдохновляя волю свою. Благодарю за внимание.